Казанского федерального университета избран членом-корреспондентом в Российской академии наук. От этого я не стал ни хуже, ни лучше, от этого мои научные знания не повысились, поэтому как работал, так и буду продолжать. Детский сад. Мы вместе для детей с особенностями развития. Ребенок стал лучше себя вести, поведение намного лучше стало, какие-то слова проявляются. Опять работа. Студенты КФУ разработали телеграм бот для быстрого поиска работы. Это был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 Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Сабина Гасанова. В набережных Челнах состоялась презентация передовой инженерной школы Казанского федерального университета «Киберавтотех». Это новое структурное подразделение, стратегическим партнером который является ПАО «КамАЗ». В открытии приняли участие генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, премьер-министр республики Татарстан Алексей Песошин. Приняли участие более 90 вузах, инженерных вузов из 100 регионов нашего государства, и лишь 30 лучших получат гранты. Передовая инженерная школа – это не только грантовая поддержка, не только государственное частное партнерство, это и большая ответственность. Генеральный директор ПАУ КАМАЗ Сергей Кагогин, депутат Костумы Российской Федерации Альфия Кагогина. В крупного научного центра по подготовке инженеров мы, конечно, о будущем думать не можем. О новом формате подготовки инженеров, разработках и исследованиях рассказал директор Найбережно-Челнинского института Махмуд Ганиев. Я считаю, что это разумно, логично, и он не может открыть где-либо, чем набережно. На. Потому что рядом с нами здесь наш основной главный партнер КАМАЗ. Соведующий кафедры ядерно-физического материаловедения избран членом-корреспондентом Российской Академии наук по специальности нанотехнологий. Все подробности смотрите далее.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 Исследования, методы обработки данных и новые области науки, которые они до сих пор не касались. Планы их у Александра Владиславовича продолжение текущих исследований и работы над новыми, более масштабными проектами. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. В стенах Института геологии и нефтегазовых технологий состоялся междисциплинарный научный семинар для талантливой молодежи. Подробности далее.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 Напомним, что это не первое и далеко не последнее мероприятие в подобном формате. В ближайшее время запланировано еще несколько подобных семинаров. Виктория Козырева, Александр Кузнецов, Универньюс. Уже практически целый год при Казанском федеральном университете функционирует детский сад «Мы вместе» для детей с особенностями развития. Об организации процесса обучения и воспитания детей в нашем следующем сюжете.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 В рамках официальной поездки состоялась встреча исполняющего обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрия Таюрского с представителями Дагестанского государственного университета. Стороны обсудили вопросы научно-технологического сотрудничества, а также основные направления деятельности университета в рамках новой программы стратегического и академического лидерства «Приоритет-2030». Приемная кампания 2022 года продолжается. Рассказываем о четырех способах подачи документов в Казанский федеральный. Активность Казанского федерального университета выходит на новый уровень. Докажись на Дорожников, уже сегодня состоится премьером мюзикла «Его имя – Королев». Ранее проект был показан в рамках фестиваля Студ весна» КФУ. Подробнее о расскажем в одном из следующих выпусков. Это история о Сергее Павловича Королеве. Это великий конструктор советский, фигура, которая была засекречена до его, ну, вплоть до его смерти. Никто не знал, кто конструирует э, ракеты, кто запустил спутник и все. Как бы, вся слава досталась Гагарину, и мы считаем, что нужно рассказывать о таких личностях. На самом деле это очень трогательная история. Мы очень часто на репетициях стояли за кулисами и рыдали даже в некоторые моменты. На месторождении Самарской области применены передовые технологии Казанского федерального университета в области нефтедобычи. Ранее разработаны в Казанском университете катализаторы уже были внедрены на действующих месторождениях в Республике Куба. Руководитель учебно-научной лаборатории мониторик и охраны птиц Елабужского института Казанского федерального университета Ринур Бекмансуров уже больше года продолжает свой проект. Трансляцию с гнезда солнечных орлов Алтына и Алтынай. Напомним, стрим запущен в марте 2021 года в Альметьевском районе Татарстана.